Стоимость так называемого борщевого набора стала самой высокой за последние несколько лет. Об этом говорят и экономисты, и производители продукции. Эксперты связывают небывалый рост цен с неблагоприятной погодой, из-за которой часть урожая просто не успели собрать. Были действительно сложные погодные условия и осенью, да и весной, в общем, когда развивалось все. Урожай действительно стал несколько меньше, но понятно, что во всей России меньше, засуха. А, значит, ну, различные катаклизмы, связанные с тем, что залило весной. Была очень холодная весна. на Три недели позже стал мы сеять, сажать ну, из-за погодных условий. Несмотря на не самые благоприятные погодные условия, план по уборке урожая в подмосковном совхозе имени Ленина практически выполнили. Точные цифры можно будет назвать после завершения сезона полевых работ. Примерно в мы убираем 450-500 тонн. В контейнер где-то примерно 800, 850 килограмм в, одно, в одном. Обычно капусту сюда больше убирали. В этом году, видишь, по 4 тысячи тонн только уберем. А так, а так в среднем всегда убирали 6-7. В этом году поменьше. Ну, на гектар, гектар скорее всего, было меньше них. А площади, на да, меньше посадили. Самое главное сейчас, по словам директора совхоза Павла Грудинина, сохранить собранный урожай. Проблем с этим здесь не было никогда. А вот со сбытом продукции могут возникнуть трудности. Почему-то... Районная или там городская администрация не заинтересована в том, чтобы обеспечивать первую реализацию именно отечественных товаропроизводителей местных. Вас совершенно не думает о людях, к сожалению, И поэтому мы не можем собственной продукции торговать на, на территории района. Теперь уже городского округа. Несмотря на сложности, совхоз имени Ленина продолжает показывать отличные результаты своей работы. Это касается не только производства сельхозпродукции, которая считается одной из лучших в стране. На предприятии в первую очередь заботятся о своих сотрудниках. Здесь созданы все условия для комфортной жизни. Самая лучшая в Европе школа, детские сады, развитая инфраструктура. Сегодня совхоз имени Ленина по праву можно назвать территорией социального оптимизма.